Всем привет! Сегодня у нас несколько специфический обзор. Мы рассмотрим новую функцию ваших телефонных станций Ястар, а именно Ястар CTI. А что при переходе а, интеграция интеграции телефоней с компьютером? А, в частности, мы поговорим о разработанной Ястар программе linkus а, Это, кто еще не знает, такая бесплатная программа-звонилка, софтфон, для любого компьютера, для смартфона. Программа может заменить, заменить аппаратный телефон работать с ним параллельно, например, удаленно, вне офиса. Вот. А сегодня же мы рассмотрим, как эта программа может дополнить ваш телефон дополнительным функционалом Нет, с компьютером. А, честно говоря, уже давно не хватало такого решения для ведения такой общей контактной, общих контактов компании, а, легко, там отдельного отдела, то есть набора номеров в один клик с любого сайта, просто простого менеджмента звонков, записями, применитые, пропущенные и прочее. Чтобы это все было на компьютере, чтобы это все было недорого, желательно бесплатно, ну и доступно для каждого сотрудника. Да, в некоторых компаниях, конечно, лучшим решением будет все-таки интеграция CRM. Но тем не менее, что делать тем, у кого такой интеграции еще нет, либо помимо этой интеграции, нужна какая-то дополнительная, отдельная такая контактная книга для каких-то, ну, просто, просто внутри компании. Тут, в общем-то, несколько неожиданно приходит новость от e -Star. вот это E-Star CTI, в общем-то, интеграция э, с компьютером, вот, в общем, вам. То вам. Данная штука, она не только решила мою проблемку, но и E-Star со своим Lingus пошли много дальше. Давайте посмотрим, что получилось. Lingus – это программный клиент для звонков, то есть софтфон. Устанавливается он на компьютер, на смартфон, с ним можно, в общем-то, продолжать пользоваться вашим офисным телефоном, но уже вне рабочего места, например, там из дома, в командировке, то есть звонить по внутренним номерам, продолжать. Но софтфонок это куда функциональнее. Дело в том, что он интегрирован с вашей станцией, поэтому здесь, собственно, все пользователи ваших станций, видны их статусы, есть корпоративный чат, то есть и... видно ваших коллег. Плюс вся история звонков, которые совершали, в общем-то, на офисном телефоне. Отсюда же можно собирать конференции. И все это работает как на смартфоне, так и на компьютере одновременно. То есть, где вам удобно, вы можете везде его, собственно, смотреть, параллельно использовать. И... Но все равно основным ну, как бы инструментом может оставаться офисный телефон. А программа эта бесплатна, если вы используете, например, внутри офиса, где... Ну, Внутри офиса, если у вас есть, например, пробросы портов в ней из интернета, то есть если у вас там за безопасность все нормально. Но если такого нет, то есть если с этим сложности, для обращения настроек, e star может предоставить свой сервер. Свой сервер за определенную плату, плюс такой подписки, ну, во-первых, простой и безопасной настройки, ну, и во-вторых, еще дополнительная функция, есть корпоративный чат. То есть вот эта подписка дает вам корпоративный чат, который, в общем-то, заменяет тот же WhatsApp или э, там Skype, что там сейчас используете именно для... Внутри компании. На компьютере софтфон выглядит подобным образом: есть история звонков ваших с парадного телефона, есть контакты компании, их статусы. Для подписки есть чат корпоративный, голосовые сообщения, можно отсюда прям смотреть, слушать, в общем-то, персональные записи. Но дополнительно в программе появляется кнопочка переключающая режим из софтфона. Компьютер, принимающий непосредственно на компьютере звонки, ну что заменяет телефон в режим. А, CDI, то есть расширение вашего офисного телефона непосредственно с компьютером. Что позволяет? Ну, позволяет управлять звонками. То есть мы можем буквально в один клик набрать номер из софтфона, включается громкая связь. А, во время звонка мы можем сделать удержание, перевод его, записать какую-то определенную часть, ну в общем-то отключить его прямо с компьютером. А дополнительно мы можем записывать контакты просто с тем, с кем поговорили, мы добавляем контакт. Контакт может быть как личный, дополнительной информацией, так и как контакт компании, что тоже очень интересно. И хотелось прям обратить внимание, что добавляя контакт компании, этот контакт начинает ответить все. В общем-то, позвонившие клиенты, даже если это новый клиент, нам компанию, любой из сотрудников может просто сразу увидеть, кто это звонит. Еще плюс хотел заметить, что при отображении звонков, звонки отображаются подобным образом, небольшим сообщением на экране, а, с... имя, имя непосредственно контакта видно даже на телефоне. Сейчас тоже вам покажу, То что-то уже классное. То есть, мы добавили на компьютере, отображается на, на телефоне, даже если у нас компьютер там закрыт или программа не запущена. При помощи расширения клик в хрома мы можем по клику набрать номер с любого сайта, что тоже удобно, сразу включается у нас громкая связь, можем продолжить разговор уже непосредственно через трубку. И это еще не все. Программа а, не только интегрируется с компьютером, но есть еще интеграция с CRM. То есть при интеграции с CRM есть несколько вариантов, на сегодня доступных. Это Outlook, некоторые CRM-системы и, что интересно, Gmail. То есть если у вас есть контакты на телефоне, Gmail мы можем подвязать ваш аккаунт сюда и при входящем звонке он будет просто открывать карточку и показывать, кто звонит. Давайте попробуем. Набираю свой контакт свой номер. Если наш номер неизвестен, открывается непосредственно страничка Gmail аккаунта и в Gmail, Gmail мы можем сразу увидеть непосредственно контакт, который был записан э, в нашем аккаунте. В целом интеграция м -м, телефона с компьютером с Приятных впечатлений, потому что расширяется функционал значительно и просто становится удобным. Удобным, и IP-телефония уже, в общем-то, защищает свое название. Действительно, телефонии современная. А если у вас еще нет в офисе ATS KigaStar, бегите к своим айтишникам. Эта штука очень доступная, удобная и функциональная. А на этом у меня все. Будьте на связи. Пока.